Сейчас, погоди. Всем привет, мы снова опять играем в Кроссаут. Меня зовут Марсель, это канал Мистер Коба. Добро пожаловать на мой канал. Играем в Кроссаут чисто на дронах. Чисто по фану. И просто повеселимся, катаемся, убиваем и фармим бензин. Ну, короче, вы сейчас все сами увидите. Что вышел что ли ч? А чувак, походу включился. Чувачок. Так, нас пока двое с дронами. Это и плохо, и хорошо. Привет. Чё-то я лагаю, короче. Я уже минут два где А, ну, он еще выдохнул. А, мне защита. мы вдвоем полкоманды разнесли. Нормально. За качество я извиняюсь, потому что если я сейчас еще увеличу качество, плюс, если я выложу на YouTube, там, по-моему, оно сожмется, еще хуже качество будет. Все, выиграем. Ну, я еще и лучше игрок получил. То я просто физически не смогу играть очень сильно будет про лаги, короче, идти. Вот так вот, вот, так вот я сегодня только освоил дискорд да. как-то так хотя я вообще не любитель таких вещей Я только, грубо говоря, в декабре ватсап только освоил, и в итоге телефон потерял. Стой, блин. Ну куда ты, Вася? Василий! Василий! Вася, Вася, Вася! стой! Дай медь. Да что-нибудь дай. Чпки, блядь. Да-да-да. Вот, нормально. 15. Ты издеваешься, что ли? алло Блять, может он мне там звонит, а я могли бы? Алло-мал. Да, слышишь, да? Ага. Вот. Все здесь, да, это? Про... Да у меня тут все лагает оп. просто. Вот, ты через 10-15 минут, да, подойдешь, я так понял, сказали. Так, я сейчас зайду уже. А, ну все, мы тебя ждем. Я тогда сейчас постать схожу. И все. Мы как раз собрались. Может пока.. Привет. Привет. Как звать? Круто. А? Круто, у тебя. Не понял. Круто, круто, весело, смешно. У тебя как дела? Нормально. Я говорю, зовут как? Я говорю, Шум зовут толстый. как. Зовут круто. Ну окей, тогда. Я Марселли сейчас. Ну, круто, да. Очень весело. Так. Mm -hmm. Ну все, мы тебя ждем, в принципе, доедем. Да, так, получается, ты тоже за тронами, да, будешь? Да. Все это... Все, вот мы вторым с дронами, и он как танк. До этого чувак был, у него тоже дроны были, короче. На 1600. Ну, за 2 на не будет переваливать. О, тут 2 880. Я, сейчас э, у меня просто эти голубые стоят. Сейчас а, я понял. А, ты, э, ты вообще на двух катаешь, да? Ну, не доходя двух, да. Да ты скинем ему свой крафт просто. И будем на одинаковых машинах кататься. Все. Ну да так. Вот так тоже пойдет. Ну где-то не доходя двух, вот так играли вчера. Можно будет сейчас я еще добавлять на хуйню. Так. Где эта фигнюшка? Нет, не так, блядь. Вот. все, готовы. Погнали. Погнали. что я весь день затрачиваюсь, прикинь. <зас> Засел, блядь. Так я вчера прикинь, был. я два сколько? Больше пятидесяти часов, короче, сидел играл. Okay? я уже сижу, меня вырубает, <свист> ни чай, ни кофе ничего не помогает. Я еще вчера хотел дискорд скачать, в итоге я забыл и я прям прям за компом уснул, короче. <свист> Че, как вчера играем, так же в объезд Да-да. <свист> <свист> Попытка не пытка. У меня а у них, кстати, ребят? ютубер опять. Видели? Энерго дед. 89 он по красавке стримит, короче. Mm? Но он опытный, блядь, он рон сбывает, сука. О, по мне постреляли. Uh -huh. Один здесь. Двое. Uh, все я пизда. Ну. Не да не давай ему перевернуться. Uh -huh. Битняга, блять, просто. Все, надо заезжать уже, да, да, да. А то блять, прибьем. Ех, чуваки, охуеть Половина из дронов. У меня кончается. Вон энерго, блять, он с этим играет О, кончились, я на КД. У меня тоже, блять. Да, у меня КД тоже. Пойду чувака пока подниму больше толпы сделаю. Ну, у нас проблемы, их толпа, у нас двое, трое. Не, в заднем у меня один-два повезло сейчас? Он на голдовый ездит, блядь, с векторами. Ну, по одному, вот, типа. За поражение Да. Уже. Уже да. А вы можете он спустить до полторы? Вот отыграли, так, не кидал их, 1600 там, ой, 800 вот так вот. Так, ну я могу. Есть фонарик, что-нибудь там? Я могу броню уменьшить сделать. Ну, или так давай. Там прям к новичкам кидает это. -то. Лучше так будет. Прикинь, а сколько на бензине заработал. Знаешь, сколько мне сейчас денег? 110 нахуй. Прикинь. Ебануться. Чисто на бензине. Вот только что продал еще. Ложен, ну, на самом деле. Я вообще голый, если что. Я тоже. По дронам если У меня чисто дрон, кабины и вот, чтобы перевернуть. Больше ничего нет. Баки. Ну, бак внизу, да. Баки. А хочешь я себе свой крафт скину и все просто? Так у меня-то просто один дрон синий. А, да, синий. точно. С двумя пулеметами. Да да да, Помню. А у тебя все-таки этот уместился, да, как он называется, то блять? Да, я вообще могу два таких поставить без проблем, но там сразу перевес был. У меня три их. Я дико, буду... секунду. Я больше двух тысяч буду, если я три поставлю. Я сейчас тоже, у ну, куплю поставлю такого давно хотел купить. сто 117. Сейчас вот это продадим. Угу. И у меня еще один улучшенный, блядь. Так вот, так вот. А у меня 1700 выходит вообще всего ебать <свист> вот у меня максимально что перевес, ебать а что то не то чё, бочку придется одну убрать? Ну, у, у меня тебя одна бочка, бочка? у тебя да, одна бочка, да? а mm -hmm. ну вот тогда вот так, да ебать, а вообще голенький <свист> непривычно Все, в принципе так. вообще можно попробовать даже в кабину поставить если, в адрон, если хватит другую. Но она правда медленно. Это самое. Да высокое. медленно. Лучше быстро иметь плодрону. Да, да, да, да. да. Закружить можно хоть. Все я готов. Жмак. Вы готовы дети? Да капитан. Так. Что толпой едем, давайте соберемся. Можно чуть-чуть подождать, чтобы замес был. да и да поедем. давайте да, подождем. Тут надо, придется нам ездить в самый замес, то есть, сзади... Да-да-да, да. как поддержка. Мы... Ну, пошли за теми, поедем. Мы Ой. три медика, хули. Турик, как медики. А давай за... Как тебя зовут, забыл, блядь, лам... Леня, да, за Лене, короче, едем, да и все Слева едет шесть, один Шесть дрон, да, вот середине, да, за местом, расхуярим Давай за Лене, Вот, у меня, у меня Еще на нашу базу он едет Там какой-то, ай, врезались Тише, тише, еще, один, еще осторожно Да-да-да Слушай, а вот это два пулемета А у тебя есть этот, деньги купить, ястреба? Как тебе там? Ебать, смотри, как разносит. У меня КД. все я на КД ушел. У меня тоже. все КД. Да, слушай. Вообще хорошо. Да, вот так вот. С двумя по база база. На базе хрен. Марсель, ты можешь ястребу купить одного? У меня есть ястреб. А ты не вставил его, да? У тебя два сокола? У меня два сокола стоят, да, улучшено. Вот один ястреб вставь вместо а сокола. Ну Попробуем да, по еще. 1700, вроде у меня вы. Да, ты одну бочку большую, ой, маленькую бравь, а большую оставь. Ну, мощи будет намного больше, считай. У нас как три пулемета же получается, да? Также. Ну почти. Да. Мощнее бьет. Ладно, сейчас погляжу, что получится. Я прям вообще, вот смотри, скопирую мою в кабину. Вот так же вот. Сейчас я выстрелил. И все. А на кой смысл тут гараж какой-то есть покупать? Он улучшенный какой-то что ли? Mm, это, наверное, место на склад увеличивает то, что. Ага. -а -а. Брон... Если не ошибаюсь, но я не знаю точно. Я готов. Как я у трог. тебя там э чертежка называется? Дрон 777? Да, да. А, стой. Вот, который сейчас. у тебя сейчас делать, чтобы... У тебя же, видишь, сокол стоит, и ты да? Напиши, Р, Р, Р маленький, 777. Сейчас я его выложу. Вот он. Вот так вот напиши. Вот, вот так вот. Я просто отписываю, сохранил все такой ставь. Тут одна бочка, ну короче, самое это сзади, чтобы ехать. Чего кто готов, жмите, сразу залетим. Mm. У тебя так на 1700 показывает, он. Просто мой скопирую и все, нормально будет. Ой, через 37 минут уже с китайцев назад поставлю. Больше на бешеных не поставлю. После что надо, я уже тут хочу. Нашел, да? Ага, все. Все, сделал. Все, и чисто вот за Леони ездим. А ездим, да? Лень у нас танк. Там он от нас отличается. Ч-то я давно не курю. Я забыл, что у меня сигареты есть. Вот вишь, никотин, я кстати, не курю вообще. Не курю, не пью. Не настанец. не, не сцену. Да, да. Это армейский хуй. Солдат, кляс. Все, давайте вместе соединимся тут Вось зла. Люд не погнала а это значит, что мы тоже едем Он по идее, мы вообще прям Белые, пушистые, блядь Надо Он будет есть. там направо заехал, нет? С нет, правой Да, вот здесь тут С торговиками, Ты уже видел, что заезжал не, А, нашел Yeah. Yeah. База, может вернемся на базу? Тут yeah, yeah. Вот этого добиваем, мы и уезжаем. Мотоцикл какой-то блять. Не успели. Да, на, на базу едем. Yeah. Надо, надо, надо на базу. Я вот возвращаюсь. Дрон откуда <coughs> от шел? Да, так я добил того. Вас. Да это. Да. Там сейчас заедет, успеем? Тот заедет. Если заедет, то успеем. Но он не заезжает. Он едет вдоль круга. Бля, что за дурак? Все, не сижай с круга, вообще не сижай. Сейчас все. Все, выпускайте дрона. Один дрон есть. Сейчас еще будет. Есть два дрона. Убили их. Блять, здесь бой не на жизнь, а на смерть. Дохни, дохни, блядь. Есть. Ебать, сюда это... Ебать, тебя пятерых, что ли, убил? <laughs> Даже не заметил только сейчас. Чувак, просто не торопясь, поднял дробовики наверх и снял мне дрону, блядь. Не, нормально, успели там прям, пиздец. Нормально. По кайфу. Вот как решают, да, вот эти двойные дроны. А я, кстати, и подальше стреляют, я заметил, чем этот сокол. Дальность больше. Так у него пушка по пизде, у, -у, у ястреба. Да, <зора> да. Он же крафтится из этого, блядь, из вектора, из чего-ли чего чего он там, я не помню. <зор> Охладитель. Ну, он дальше, стреляет. Что? Готов там. Он через 10 течапность. Сейчас плень, посмотри куда толпа и туда это и, и поехали. Mm -hmm. Будем как так. У меня. меня нормально слышно? Ничего не фонируется. Да-да. Ну ладно. Нормально. Куда ты... это поезд? Ну куда? А, ну вон, двое наш. Ну поехали за ними. Ты чё там? <кười> <кười> Уснул за рулем не у себя я проехал меня назад откатило. один здесь вот а. надо его убивать он <п nhất> ой-ой-ой <seventh> <ten> еще <плэк> один на ну он зря наверное пожалел что сюда приехал он там стоит один по прямой Может, а вот да, -да. Еще пушка ним. наверное у меня сейчас да. откат будет Автопушка. да у меня откат хорош вон еще и смотрите вон стоит толпа пострелил Сейчас врежу с него я ему колесо сломал блять и я себе сломал дроны отвалились у меня откат ребят живи живи под бензин поручи Ничего-ничего, дроны тут. Ой-ой-ой, блять, назад, я тебе забыл. Сразу, сразу назад. Меня хуярит. Давай на нас разворачивайся. Главное, живи, хотя бы, бензин получишь. О, мать сырое получил третьего. От ястреба, заебись. Ой, толкните меня, пожалуйста. Откат делаю. Ага, спасибо. Отлично. А я, кстати, вчера не знал, что можно четвером катать. Я думаю, максимум трое. Вот. Здесь все игроки, да? Похоже на то. Да-да-да, все игроки. Mm -hmm. Такие, да поосторожнее вообще надо. У ботов, потому что имена такие ле легкие, типа Яни, Саливия, всякая хрень. Ну, они чаще всего без номеров просто. Че, может на захват попробуем? можно сразу толпой да. встать на захват. А их у нам бензин дадут. Они захотят захватить, а мы тут стоим, и все, ебать. Я раньше так с другом ездил. Мы сразу, как только игра стартовала, мы сразу ехали базу брать, и все также на дронах играли ну правда нас двое было а ты с тем имеешь не другой чувак он как неделю уже пропал короче вот первый а, чувак ты говорил, он да. меня познакомил с дронами короче По поближе короче меня познакомил то что оказывается вдвоем на дронах пиздец чем можно вытворять нахуй надеюсь мы не ни один бой не сольем а где не очень? <coughs> Если поедет, я врежусь. Я тоже. <laughs> О, халявный бензин. Четыре сочков дождя. Вообще, по сути, как игра стартануло, можно сразу прямиком ехать на б... Ну кроме вот, кроме таких карт. Да. Здесь лучше ждать, когда замес будет. Чтобы объектки А можно. Можно объехать, как вчера, помнишь, там с пушками любителей их поснимать. Давай, Лен, за тобой, короче, едем. Ну, Давай, твое да. Наверное. А, прям за тобой. Прям вдоль это есть, как вчера, короче. Что это такое? Чего Это комбайн какой-то просто. Для уборки картошки. Комбайн не убирает картошку. Этот кукуруз здесь собирает. Он по нас стреляет. Здесь челика один. Опа! Я уже колесом поймал. Один выстрел. Колесо что теснет? Не-не-не. К нам еще один едет. С пушится. Ох, мне ебнули кто-то. снял Вот этот есть. Давай тех он да. сразу заберем. Да, да, да. Пушечки. Пуштень их. Скоро вот этого забираем. это авто пушки. Чаша пушка сначала. Заправить. Все есть. Дрон сейчас. А у меня откат, Все. блядь. Тоже так же. Здесь только прижимать ну, его да. по бокам, блядь. Тормозим его, лезет, режет. обочини его, кабочине. Все нормально. Режь. Просто его, да. Главное уложить, а там запино. Сопротивляется. <свят> Ребята, база. Надо туда, <свят> наверное, уже ехать. Ну Двое на базе. Прошел. Откат прошел полет нормальный. Наш бьет Чуваки сейчас охуеют, походу. Ебать, <свят> мясо спаш. Там взрываться будут. Смотрите, не приезжайте близко. Лево. Ебать, что происходит? Я перевернулся. О, все живы? Да. Мы вчера сколько? Боёв четыре, наверное, проиграли, да, Сейчас за всю игру? Ну, не считая лени который нас же подпилил. Знаешь, как мы познакомились, Максаль, Лёня нас спил, просто двоих, блядь. Вы врагами были, что ли? Да. А -а -а. Тут, похоже, тоже игроки. Да, да, да. Его, Егор, Ледик или медик что там? Ледик. Так что в объезд опять же. Да так же, давай, да. А можно в лоб ударить, туда же тоже разъезжаются, по идее. Мясо. Нет, не сейчас там растерзают, ребят. Они маку, да, маку да. выносят. Лучше пускай мясо начнется. Остановитесь, стойте, стойте, давайте прям толпой поедем, четвером. Чтоб кулак был, Все, погнали. Можно, знаете, как делать? Сначала мы, например, активируем, потом вы там, а, по или как вот, надо про э, кнопки нажать их, С одному, а потом... Стран. Я думаю, под мостом мы надо снизу проехать, да? Тут а давайте уйдем пушки. лучше. уйдем, идем, Уходим, уйдем. да. Объедем снизу лучше. Да, да, да. Я уже Можно снизу заехать. За так, ч, вот так уйдем? Да, да. Да это. Да. А, а мне. Колесо... можно заехать с этими начать. Бай, тут пушки сплошные, блять. Я пока на себя отвлекаю. Мне колесо отстрели, Ухожу. У меня тоже. Колеса нет. Ой. Вообще печаль. За мной. Пушкать, пушка. два колеса. Все колеса нет. отстрелил, все колеса мне отстрелил. Мне пизда, я сдох. Не успею. Толкайте меня! Тебя. Толкни меня в центр! Я тоже сдох. Где а, ты? здесь по тысячи смотри-ка он. Здесь два чувака. кинул Походу дверь я тебя толкал. Нормально, нормально, я уже одного убил. <laughs> еще одного убил. Хорош. Не подыхай, не подыхай. <свист> еще надо <свист> толкнуть меня, еще. Все, <свист> дроны <свист> отвалились Дроны отвалились Они взрываются, смотри, отъесь, отъесь. суицидные Они все горят. Да ну, выиграли мы, походу, все. <свист> да. Охуеть, красавцы. Я думаю, мы проиграем сейчас Ну говоря. я пытался чувствок. <свист> Шили. можно знаете как делать помнишь как это Макс делали, просто ждали минуту там замес самый жесткий потом вылетали добивали да, да, да, да, потом. Да. это самый раз, у нас как раз четверо и плюс танк у нас есть давайте так выждем пока эти сдохнут. там боты не боты Пол, половина время, мы ровно минуту ждали короче, около минуты, секунд 40 Три можно бодовник. зад да, а может в ударим мы... один бот 1800 там максимальный. Че, в зад ударим их? Через их базу. Только подождем, что Секунд 20 подождем. Могут и приехать Они туда. нам сейчас навстречу поедут частично. Да, да, да. А потом туда же поедем. Че, погнали, я думаю. Все, погнали. Лень, погнал. Куда слева слышишь? Вот-вот, налево. На их базу прям. Вот уже один есть. Еще один пушками пушкари трое все кружим, кружим. кружим. Блин, меня колесо оторвали я держу его Лёня. блядь <laughs> я блядь. держу блядь. <laughs> <laughs> а че тех убили да ну, он ещё один. а вот здесь еще один с пулеметом я хотел что отказывать он, он пытается уехать но ничего нет, не нет наших кабин не уедешь да да <laughs> У меня откат, ребят. Так, там, я сделал откат. Там, там есть один, на нас едет. Откат, блядь. Дробаши, дробаши! Блядь, это твой. По, по, по твоей части. Да, Надо на базу ехать, ебать. А, да, да, да, да, да, да, нужно срочно там ехать на базу. Там наши группы, и я на базу и... еду. Оставь его, похуй. Он уехал, да? да? Да, он уехал. Блять, там наш Ёпи, есть близко, но он не встает. Да, они не встают. Да успеем, а, наверное. успеем. Не успеваем, пацаны, не успеваем. Все. Успел, успел, успел. успел. Залипаю, залипаю. Дибануться. У него дурбаши. Минус. Короче, чисто здесь стоим. Заход надо, хорош. Там чел с одной пушкой, все. Готов. А тот, который мы не добили, да, не добили его, уехал Одну, он уехал, да? Вот он приехал. Да. На рабочках был. Сбился. У меня откат парни А нет, они кончились просто. Хорошо. Да, Ебать, мы уже семерых убили, ребят. Что, восьмерых? Ебать. Хорош. Мы с тех да затащили, ну. -ка. Да. А нет, чувак левый налобил только. Ну так и должно быть, мы же пол полкоманды у нас, основной Такого. Бля, жалко мне металл еще не откат не сделать, через 9 часов только Через 9 часов я уже спать буду, а потом на службу выебу, блядь Сразу говорю мне, поход завтра не будет, скорее всего, и во вторник Два дня вот этих То есть, вот, я заходи, буду... Не лезь, ребят. Здесь да, дайте выждем пиздец. Да, вот с Леони мы сегодня ждали тупо, а потом выезжали, чисто ждем. Снизу поедем, да, вот как тогда помнишь Леони? Снизу вчера ехали. <как> а, вчера же мы, да, там? Один-два раз так было, один раз выдел... выехали, там пять ошиб было, и сколько там. До одного даже забрали от неожиданности и потом еще. Че, поехали? Ну давайте. А вон там уже. Да. Я не буду пока активировать. Кто-нибудь активировать, чтобы этот откат остался. Все, погнали дальше. Вон давайте вот это. тоно но 312 вот этого забирать. Лня, держим. Понял. Ленин в центре был. Меня свой зажал. Ну мы разберем его вот здесь, двоем. Есть. Ну он заебись мать Сверху, начал. да? Сверху, с автомобилом. У, у, у тебя вообще нет дронов? Да, на да, да. Выезжай на их не базу, нет. да. Сныкаси где-нибудь. Мне откат, блять, из-за Все бы, бля, умер. Меня откат. Блять. У, у меня тоже откат, больше половины. Берите базу. Сзади меня. Вечали. Там сверху с автопушками с автопушками он мне и стрелил дрона. И еще один с этим. Сейчас я убил На мне. Он минус. Сука. Минус. Угу. Жесткий, ребят. А, поход тоже отряд. Что-то не хоть. Крафт похожий. Да, стреляться видно, аккуратно играет. Есть. Еще Что? где? Наверху был пушкать. Пушкать. Сверху. Нет, да? Один с пулеметиком остался. Один с пулеметиком остался. Где, где, где? Колка, чтобы по тебе стрелял. Сзади, сзади. Сверху. Сзади. Не-не-не-не-не-не. Во! Не, не, не. Да, пушки хотя У нее нет колес. Я не знаю, где он. Жди, жди. Вот слева, слева, слева. слева. Вот он, видишь, стоит. А, да-да. Ему не повернуться, у не нет колес. Они будут стрелять через это. Зачем ты тут заезжал? Вс. Они с ваншот будут, наверное. Хорошо. 130 очков вдаль. Ну это отряд был по-любому, у них там крафты двоих прям вылитые были Походу тоже против этих отрядов кидает Тогда же интереснее по сути Ну да, смотри, тут игроки все Че, может на захват прямо моментально, с левой стороны допустим Они наверное справа поет, как всегда Давайте слева попробуем Давай, Лень, возглавляй нас вот oh, тут еще чувак едет он с полеметиком mm -hmm. такой чудовище он наверное думает ой ебать нам пизда крафт хуйня у нас там разберут нас Там с двое Да, хуярим <служ socio -паспал> все дроны пошли трое трое трое Бать. Дробаши, осторожно Блять. Да, да, да. назад назад назад на разъехать да да да да, да, да. Раз, раз, колес, короче назад подъезжать есть то тоже добиваем Есть. у нас база ребят надо лучше отступим наверное. вон посередине еще один холоп с большой пушкой какой то бесполезный. бесполезной и... кверху и... у, да. у меня нету дронов меня сейчас снизу я выезжаю отступайте назад ребят на базу я у базы но у меня дронов нет я отступаю на базу все я, я прикрыл тебя и ушел все еду Их тут трое. Шах так много. Держитесь, залетаю. Они какие-то толстые тут, блядь, да? Заметили? Они живи, главное. Какой. Тут он по 1800 кидает. Я думаю, может можно это навешать на себя, что-то мы убирали. То, что один фиг так кидает, видели? Закидывает. Ну я могу вернуться брони. По сути, не всегда даже кидает на мозг. Или шел. как думает? На КД. Да. Погнали. Надо искать все эту минута. Еще ничего будет. На их базу просто едем и все. Ну да, на ну, захват. Колеса нет. И давайте также оставимся. Паху Б скатаем, посмотрим, как Паум будет кидать. На мой взгляд. У посмотрим. меня, у меня где-то вижу пошли добьем. а вон он с, с пушкой блять чувак в наверное, на столько дронов Бля, если б честно если бы я играл на пушке против меня столько дронов вылетел бы блять я бы охуел честно говоря да я бы сразу из кабина был выпрыгнул. Будем его не возвращать или нет? Давай вот пару боев покатаем, посмотрим, как будет кидать. Может так совпало, что игроков нет. Сейчас, давай боя 2 сыграем, посмотрим по ум. Будет кидать, нет. Сейчас так? До 1700 вернем где-то. Так, ум смотрим, 1900 раз.. 600 Ну редко кидают, походу, видишь, он двоих кинул и. Все до 150. Да. Возможно, команды, знаешь, там двое полторы тысячи и двое по две. Да, да, да. Скорее всего так. Вот здесь, короче, замес на середине начнется. Давайте пока лезть не будем. Да. Надо могут справа Круто, объехать, да. потому что нас туда никто не поехал. Ленин, я тебя сталкивался. чуть-чуть. А, байкеры, ебать. Как эти панки, блядь. Мода была же в 90-х. Панк-панк, ебать. Банки хуя они походу отрядом катают. Ну, да, здесь все. Вот толпы прям базу берут. Думаю, надо вернуться. Вот этих добиваем и возвращаемся наверх. Так. Мне мало. Здесь. Так, на базе у нас один. Но он легенький. У меня КД, я лечу. У, у меня еще сейчас еще тоже КД. Тут не добито я один. Я без двух колес, и я засрел. У тебя есть реза, чем? Лёня? Есть чем резать, но я еле живой. Сейчас, сейчас подождите, когда сейчас пройдет. Еду, я у вас уже. До меня прячет? Есть! Что? Все, дрон пошел. Монцы, монцы, все есть, хорошо. Так, и сейчас посмотрим, как еще тут закинуть. О, бензин купили. Опачирик. 10 боев, 4 голдишки, цепись. Так, тут смотрим, полтора, ну, ну немножко бывает, да, вот перевесы редкий. я и думаю, если мы навешаем на да. тысячи. Да. Тысяч... Вон у них да. смотри, чуваку вот тоже Оружие не литя У литя них подисти. вообще рубль там, чувак. <свят> и 1700 это тоже, мне кажется, хуйня. А вот если мы повесим, нас, наверное, будет кидать, потому что мы с четвером повесим. Брони всякой хуйни. У меня вот 1700 как только я одного просто дрона поменяю и все на два пулемета. Сразу же ебается. А, типа у тебя два ястреба, если? Да-да-да. да Так вон там. Вот есть один справа. Да-да-да. Фигалова вот колесами того. друг за друга стреляемся. Да. Есть такое. Только... Вот этих, давай двоих разбираем. Травим. Еще один подъехал. Дробовики, блядь. Есть. Вот это вообще. Держи. Ага. Да, а это, кстати, неплохо кстати если два очка остается можно бог ставить если у кого есть тоже нормально быть тема читаю дронами и так все Так у них один остался всего да он вот он здесь вот этот который тысяча, наверное, есть а это нет. него нет 1400 у него ой он взрывается можно до 2000, по сути, собрать. Нормально, что моих побольше было. Скатать разок. Попробуем. Давай, пробуем. До 2000. Ну, 1900. Давайте вот так вот, чтобы два не было. Попробуем, что будет. Так, оружие Так, у меня уже, блядь Ух, кабину хотел эту большую поставить 1600 Да, до 2000 догоняем, да? 1900, не больше двух а можно и две тысячи в принципе Почему бы нет Ну давайте две тысячи, похуй Да, две тысячи Бля, две четыреста, похуй, какой-то сука с рыком блять. Так, что еще навешать? бочку надо решено есть бочки есть а тут вон что радиатор блять так не больше двух двух берем да да да Ой. ну попробуем просто если нет так же вернем вы же надеюсь сохранили так, еще у меня, можно мне, в принципе, еще пулемет, аккорд сверху встать, чтобы стал избивать сбивать, да? И забить будет. Так, еще будет Нет. так еще восемьсот. так но ну я до двух не добрал mm -hmm. Ну, я еще сверху аккорд, короче, вставил. Ой, блять Будешь нажал. Я сверху дробовик сверху. Конечно, большой. Я бур поставил. А бур это что у нас? Я аккорд поставил. Ну, это тоже таранить буду. а. Ага. Бля, я вот думаю, все генератор вот сделать, один мне. И вставить, короче, еще один дрон, по идее. Будет там около 1900 где-то. Сейчас я крафт сделаю, попробуй, похуй. Мне дол дорого обойдется, блядь. мы цвет какой-то один будем делать или нет? что? цвет какой-то один будем сделать не знаю, можно бежевый тот же М какой хотите какой вот, давайте посовещаемся можно коричневый, чтобы сливаться с землей кстати, логично один хуй биться же сделал коричневый и захват можно в кусты спрятаться в принципе может как-то это в ну, да, более... Ой, я сделал эти виллы, чтобы противника поднимать сейчас вот с себя тысячу. Получается, в принципе. Так, я готов. Вы готовы? Кто готов, жмите готов. У тебя так 1999. Да, прикольно лучше. прям год рождения моего покойного брата да. короче я свой крафт взял малышку свою ласточку ну почти так же выходит ну с дронами тоже да да но только два сокола у меня если есть два сокола бля вот лучше бы ястреб взял у тебя же выйдет там ястреб. Ты думаешь одного сокола убрать поставить ястреб? Ну два ястреба поставить, если у тебя так и выйдет почти. Нет, у меня один ястреб всего. А ага. понял. Сейчас подожди. Не имею в виду одного сокола оставь и еще вместо второго сокола ястреба возьми, как я. Вот у меня вот так вот стоит. Как готов будешь, нажимай и сразу будет плететь. что там говорили еще кравку поменять да ну Блин, да на коричневый поменять цвет земли и погнали Блядь. впереди утек я его не стал трогать. Это, блять, самая охуенная вещь, которую можно было придумать, блядь. Меня заебался, когда меня в лоб все время убивает. А так на большой скорости я просто по всех переворачиваю. Если фартанк. Ну я тоже виллы поставил. Возьми как поднимает врага. А. Хотя только так кто нас тут кидает как 1800 ну да за два не перевалил он а, видишь, твой теска 99 а нет 23 есть один у нас есть такой да есть тоже а у нас их трое кстати че ждем также ну это брони просто побольше всего а хотя он захватный пулемет какой танчик видел там двойный? да да да да да да да <свист> <свист> да да ты. <свист> ты конечно так перевернешь кого вот. то с этой нет если чувак ну, заходишь у меня в лоб поехали ты че <свист> <свист> <свист> да стой стой перевернуть его надо ага мне лага вот сейчас подлагивал <свист> Леня уже далеко улетел <свист> да. вот бур надо тоже мне купить полезная хрень раз а я его скрафтить же могу он там уже на четвертом у бешеных можно же даже я просто я вроде достал с коробки. с коробки буром не убешен, он у он ну кого другого он на мусорщиков значит у бешеных у них а, из таких за обычных пили пилительных вот только пилы хорошо позабыла еще вырезаемся от сине надеюсь не съездит с пушками своими. ей дадим спасло отлично блять без колес дурачок хорош <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Сегодня. А, у меня ж пулемет, я смотрю на него и, блядь, забыл про <забыл> пулемет. Что есть вообще? Ну да, в принципе, тут можно катать. Чем у меня ну, ну еще мне одного нормального боя у нас не было. За <забыл> место, чтобы а не да, да. Сейчас я тебе скажу, кто у кого буха есть. Бог, да, это С первого левела открывается у этих мусорщиков Но мне его лучше купить, чем мусорщиков качать Ой, секунду Фракции поменяю Вот, заебись Пусть китайцам опыт идет Прикинь, я за сегодняшний день 4 левела скачал Четвертый левел и еще третий Вкачал по опыту то же самое, что и с китайцы прямо в Походу с соперников долго ищет, потому что отряд, наверное, подбирает, я думаю. Блять, вот с мою историю смотреть не слазить. Все победы, блядь. Раз два отлично. Десять побед подряд. И только в одном я сдох, прикиньте. Бензин не получил. Вот это результат, да, вот? Отряд. Хоть ищет долго, блядь. разбил пластик такой другой вообще пиздец но еще и нужен везде для крафта О, жесткие походы тут ебать по 2700 аж я думаю тут надо с прям всем ехать однозначно не по одному не четвером там сейчас жесткие будут это нас кинуло блядь. доедем не знаю. Я думаю, нам надо снизить Ом. Так как играли, потому что сейчас и будет, наверное, так таким кидать. Нас Можно захват попробовать. Давай через фабрик на фабрик поехал? Да, О, там, там ракеты, ракеты. На базу кидывают. заедем, и ч уж. Схватимся там хуже. Как говорится, примем бой на их территории. Зачем далеко уходить? Рен, у тебя есть там этот противник? Блин, я я никого не видел. Они все в центре. У них много кто с ракетами. Блять. Ну да? Птух? Не-нет, да. Ну не Базен не, светился, возле нас там дохуя прям. Надо базу берем, хотя бы одну ячейку. Еще там на время сыграем. А тут и время увеличено, видите? 4 минуты. Там было 3. Если я не ошибаюсь. Один едет, двое едут. Турлики. Приготовьтесь. Служа. Да, да. Это боже. у них 4 нет, бота, ребят. Меня перевернули, меня перевернули. Я рядом трубку хватит поставить. Меня лага. Вектор, вектор, у этого гаркфон, блядь. Ребят, помогите. Этих нет дронов. Я а, мягкий Ну все, меня пушкари раздолбить. Все, я без... дроны. Один дрон остался. Сука. Давай-давай, переворачивай. Вон, вон, бочка, блядь. Почему пулемета нет? Ой, блядь, Птур добил. Не, ребят, тут сложно уже. Я предлагаю вернуться. чтоб там? Пофармить. Ебать, тебя прям в тур жестко попал хуй... где, <свят> Это вообще на базе на наш туси даже походу я не поехал. Таком бот. А, это, да бот. Что скучно. там жестко застрелял, да? За Майкл Джексон на А базе. ты можешь их? Да я могу, но я мертвый да, Нет, раз, два, два Так, двое три. приехало к нам на базу. Выезжай, наверное. Ну, них четверо вообще. Да ну, он... Попробуй захватить. О, как раз они там четверо. Бери, бери, баб. стреляет, он всегда метко стреляет, блять. Поэтому они нам дронов избивают, блядь. Он даже поход доберется сейчас одного. Да. Да, Да-да, полз... бери, бери. Не успею. Да заход быстрее. Полови, какой молодец, бот. Может кто поедет? На У нас У нас все МСМертвые. Нет, никто не поедет. На этом же останемся. Нет, Может, давай на убрать что-нибудь. Ну тогда тот возвращаем просто, где полтора было. Я надеюсь, все сохранили, чтобы быстренько можно было нажать. тут Посложен. Тут и птуру, блять всякую хуйня Гарпуны, блять. Так, ну сейчас. Да. Так. А насолока, который не больше 600 берем? 1500, да. 1600, чтобы не больше было. Ну да, так, оставь, похуй. А ты знаешь, оставь 1600 у тебя ж броня, а мы по полторы снизим, так. все Ну вот так и оставляем, короче, пох нормально. Тебе бронишь по идее побольше надо, я думаю так разницы небольшой не будет. Че убрать мне еще брони? Не, оставь, оставь пох. Сейчас вот так... брони повешу, подожди. Да, ты повесь, чтобы 1600 не переваривал okay. Это же танк у нас. Да, да и быстрее как ты лично на низком заметили, а тут минуту ну, ждать. Потому, что в основном там есть какой-то предел и плюс большая часть народу вроде бы как, типа на таких омахах гоняется да. Ну это уже так Все по ду... фану люди так же есть, как и мы, бензин фармича. Все думают, новичков надо на но тебя попадать старым, блядь. <laughs> да, вот так нормально будет. Перевес они будет большого. Нормально? Да, да, да. Погнали. Надеюсь, так не кинет. Но может быть от силы на две будет попадать. Он Да, вот так нормально. Ну так оставим. ну тысяч восемьсот Толпой это тем более. я также выжидай. У него только одна броня это нехвалу. Да, тем более. Давай, Левин, с тобой. Нам сейчас главное собраться тут в толпу. Стой, стой, стой. Блин, подожди. Соберемся сейчас. Пусть прежде тебя под как раз. И уже. Опа, уже, да. Все. У него рода, смотри, какой хороший. Вон, ой, его подкинул как, смотри. Тут трое мне помощь нужна. Близкий, блин. Но не знаю смогу ли защитить тебя. Блять, я только тебя врезал, да? Я тебя метнул, блять, получается. Блять, КД. Перезарядка. Я пока... я пока, может быть, только фиги показывать. База. Ну, наверное, вот это убьете, да? Хватит там дронов но у меня не хватило все я на базу поехал ага тоже смотри там сейчас с, левой, с, с правой стороны а он дымится на базу тоже есть залетай я там дронов куча Успеем? ой их четверо есть сука блять а вот тут блять Эй-эй, <на> пизда мне. Хорошо. Еще где-то один. Я откат сделаю и спрячусь. Если близко подъедет, опять дранов сделаю. Я на их базу поехал тогда. Ага. А вот он здесь, на нашей базе. Вижу. Сейчас откат сделаю. На меня едет. У меня так дронов пока не... нет. У меня есть я активировал. Сука. Все есть, прячься мне. Есть, все да. Поддержка. Назар это будет интересно? Я его уже сегодня видел, потому что. Большая карта. Че, с давай этот. Лет, где ты? А, да я в гараже вышел, у меня в группу не... а, а, значит мы без него пока. Блять, да. Блядь. Ну пошли на середину. что будет тобой с основной массой вон. Поехали отсюда. Я думаю, что те нету, блять, сейчас. В середине он не смотрю. Вон, с середины они, да, давай, туда. Четверо. Проверяй, прими, там один был. Где Савельевич. Mm -hmm. Им займемся. Серводаром чувачок был. Uh -huh. Кота надо завалить Надо mm -hmm. захват наведить. Нет. Они сейчас дал к нам на базу приедут? Да, Вон горы смотри. Попленно. Этот. Да, да, да, да. Хватит нет. О, хватил бот. Все, сейчас будет. У меня КД. Да, тоже. Давай на базу отступим все. Кого КД там? Давай, половина. Ты, смотришь, у меня уже половина, да. Да. Давай назад, возвращаемся, Опа. Бада, бада. Пока едем, может быть блять а, база базе база база как там справишься да наверно ты база набор... база я, я в вижу. центре сейчас. Горю уже. бля бля бля бля, база база живи база база база база база база вот Бля, у меня это сбили тронов. Один сбитый и только Д. Один у меня лопанок, на, мне да. на базу Едь, ребят. Все, я пустой, пустой вообще. С дробашом чувак, меня прибил. Горящий. Дрона Да, не тоже. Был. Давай, тащи. Так-то там они коцаны. Они там все коцаны, а через них с дронами пройти, и они все, половина сдохли. А там один только целый, натяет. Жди, жди время. пофиг Сами привет. Так целый Вылетай ну, вам спала. на это, блять. Поезди. Один без да. тела. Давай. Все, врубай. Блять, чё? Сука, да. я заваряние начал. Моли, блять. Потому что у нас танка не было нашего, лень. Поэтому. Так, блять, на лень Сейчас кину. Ой, я сейчас отмус. Все все готово. Угу. Улучшение, если дело в чем добавляться. Ой, мне нормально, кстати, добавилось быстрее перезарядка, короче, дальность и этот какого быстрее кадежца. нам короче, из каждого пункта по одной рандомной модификации да. дается. Одной ну, из трех короче. А три, три одинаковых потерять получат. Ну два точнее потерять. Из трех три ты получишь. Из трех А, из трех-три разных получаешь? Да. В одной есть три, короче. Да, да, да. Там полезная хрень это, на самом деле. Но если ты захочешь еще раз улучшить, там, короче, заменят тебе твои улучшения на что-нибудь другое. Я второй раз не стал рисковать. Я два своих сока улучшил по одному разу. Мне как раз дало то, что мне надо. И все. Да и большая трата ресурсов. Ч, добежь, я не буду пока активировать, у него ствола срны нет. По берегу. Ч, захват давайте? Здесь чел, здесь чел. Чел? Возвращаюсь. А, вот у меня, на мне прям, с пушкой, сука. Блять. Где он, где он? Блять, врезался. У меня кончается дрон. У меня половина, но я не вижу его. Еще с пушкой чел приедет. А, сзади сзади вас, да. Я вижу. Давай, есть на надо размяться. Блять, у, у меня тут трое, не, не надо сюда ехать. Давай, давай, я его зажимаю сбоку. Ага. Все, давай на базу едем. Похуй, забей, забей на него. На базе дропаши, если чё без дронов не. Едем. Понял. Там наш тупой вообще ставит ребонд двигаться не может. Блять. Так я с чем еду? Ага. Он вообще стоит, смотри. Валеных, ебать, пиздец. Захватываем. Мы быстрее, на еще к одному. Нормально Я это залетел. Даже убил одного. А нет, ты будешь спереди стоят Все, захватим. Все хорошо. Я даже его убил, слушай. Я опнулся. О, я стрелка кстати, еще. Ч говорите, захожу, значит. Ну, как по этому? Добавляю ястреб, допустим, и вниз тоже ястребов, да? Да, да, да. Лучше Два ястреба должно быть. Вот видишь, что ястреб положил и читает там уже вот. Сейчас мне вот. надо сначала загрузить что-нибудь. Без этого не дрона. Без дрона надежность тут мощь и удобство они раздираются и по три пункта из них выпадает на каждого Вы по разному выпадет да да из из трех по одному вот тут так-то от всех толк есть вот кроме массы минус 17. это в надежность прочность либо устойчивость к всему урона урона процентов урон дрона увеличен на пять процентов мощь может быть время работы плюс 10% процент или время перезарядки минус 17%. Дайность выстрел, скорость активации, прочность дронов. Говорят, что всё толковое. Нет такой хуйни, как в танках. Ну, у меня, допустим, на обоих соколах прочность плюс 10%. Время работы плюс 10%. И у одного сокола скорость активации плюс 20%. А у другого сокола дальность выстрела полюс 15 процентов это вообще заебись не надо вблизь ехать минус 17 масса время перезарядки минус 17 скорость активации плюс 20 что за активация активация на 10 а, секунд летает не не активация имею ввиду то что быстрее быстрее заряжется Короче, перезарядится время На 20 процентов это много так, хорошо. А вот мы думали, кстати, с Марселем об обговаривали, если взять один филин, чисто все по одному филину и в бой зайти. Вот кабина, филин, колеса, все. Это что же пиздец будет. И вот, например, у нас этот Лень не лезть будет, и мы с ракетами. Прикинь, какая мощь? По идее. Ну да, на таком На таком не знаю, наверное, разлетаться будут? Только Я до хочу фильма набить. далеко идти. Ч, ждем, да? Чуть-чуть? Или на базу захват? Давай, Лен, с тобой, короче. Ну, захват можно, да. По Давайте там. привычку сделаем, да, захват в таких... Как-то подобие таких. А с нейтральной будем ждать, и все. Так, все дроны сразу тоже не активируйте. -то? Я да, все я... равно пока сзади еду, если ч. Да. Я посмотрю, по ситуации активируйте или нет. В принципе, он уезжает, я на захват. Да, добьем, он что-то застрял. Я его сам добью, едьте, едьте. Добью. Все есть. все у меня этот КД к вам есть челик с моей стороны принимайте может сразу выезжать да. ща посмотрю ага вижу с той стороны, да, да. вырезайте надо быстрее слить у него бочка он сзади еще жалоба пулемета Ага. все мы выиграли он еще Фу. трое едут, не успели. Ну, у филина там 1100, по идее, вот если с кабиной сравнить. Короче, буду на филина копить деньги. Проще купить, чем крафтить его там делать. А филин какого цвета? Филин фиолетовый. А, но ну, он ракет не пускает. Если, я говорю вот вместо э, этих двух дронов взять ребят на выставке просто ведите филя и посмотрите, как он о. вообще работает сам по себе мне понравилось но там реально надо здесь за двое. кем то прятаться короче потому что у него скорость mm -hmm. оттуда немедленно Четверо уже. мы едем к вам да да с вот здесь двое кстати тоже вот. у меня гости у меня, сзади заезжать к вам ребят Мы тут раскатаемся с ним. О, меня зажал свой. Едем. Едем, едем. Живы еще, нормально? Да. не а, Ой, колесо отстрелил. Сейчас с загорюсь. Пацаны, я сейчас загорюсь, тробаши. Блять, он меня зацепил и за меня все. У меня КД, ребят. Я на захват еду вообще, когда. А они походу тут все, да? Вали, вали, вали. колесо Колесо сбили, сука. Меня надолго не хватило. Бля, падла, сука. Ну они базу захватывать может, Я их по сути отвлеку сейчас. Сломал что-нибудь? Да, пушки сломал. Блять, до них сейчас никто не додумается врезаться в них, а Они Терна. успели ебануться. Хорошо. Еле-еле условие. Хоть за победы. Но очков мало дали, как будто я это проиграл, блять. Мало очков дали, то что еще бонус кончился, поэтому заряд бодрости. Почему-то по-русски не могу написать фильм. Вика, проф. Это интересный игрок, или что? Там смотри, на выставку нажимаешь, и там, короче, такая типа шестеренка, что ли, или что ли, или поисковик, ты на нее нажимаешь, и фиолетового качества оружия, короче, там оно к А, я относится. понял, относится. На него нажимаешь, типа.. Это как фильтр, короче, с чем тебе найти? ага я а понял. подожди еще знаешь какая приколюха есть ты находишь а этот крафт ой. да Филер давай тебе по побой, потом потом сейчас, сейчас бой сыграем я <как> понял тебя как там делать че ждем нет ждем ждем не делал, ждем лапа. иначе репостом они сами приехали блять он меня это расстрелят курсовые не курсовые этот блин долбаный дробаш. я прикрыл все верю ты да то да. он мне колесо да отстрелил пулемет еще есть поехали поехали блять че делаю я и так не могу Пулеме... пулемет заканчивается я кд все я тоже кд давай тут останемся пока да не лезь не лезь пока а у них захват еще наш идет все у меня половина можно ехать в принципе потихоньку я на захвате стою ага. а они тут все слушай Зеленое говно меня вспихнуло К нет, тебе нет. Я еду. Да, да, я за тобой еду. К тебе. За ним. Тут еще Сейчас считаю, уже нет. Опа. Ты хорошо. Блять, я забил. Бывает, когда ты вот долго режешь, и меня дрон добивает, блять. Аж обидно почему-то. ну Бывает. Не пойду. Вот плохо, главное убить по идее все как безумно макси бензака поехали за бензаком <соединяя> стой стой стой <соединя> вот смотри найди этот крафт фильм ты же знаешь у кого он? да <соединя> да <соединя> <соединя> <соединя> <соединя> на него нажми правой клавишей Найти на выставке. И он тебе все машины покажет, где установлена эта пушка. И все. Можно хоть с чем это проверить. Просто правая на клавиша найти на выставке. И все. И можно посмотреть, как она стреляет, как и что, короче. Как она работает. Тут им Бла-бла-бла, короче. Вот и все. Я раньше так смотрел. Все, погнали. Да, нажал. Рос, он тебе тест запускает, и сможешь, как говорят, пушка работает. Я потом посмотрю. Так, а там сблизу, да, надо? вещь, кстати. Заодно вот, можешь э... посмотреть, сколько она урон наносит, сколько по времени Под... она идет, Потому что сокол Под... не улучшенный, он 22 секунды, что ли, работает, потом отключается. Так, куда поедем? Давай за тобой, всегда за тобой то а есть улучшенное объединить ну как бы использовать крафте останутся бонус эти нет? А они Иди. по моему не улучшаются там если хочешь я бы сделать из сока улучшенного не получится тебе надо снова а, конечно, верните ребят аху есть решишь реш. уехал ближе к нам я разбился обью жопу а ты умер блядь? да ладно Там двое, один с пушек. Да, объекта. у меня откат. Давайте на захват станем сами предкам. к нам. Давайте на захват. Все равно захват. А они к нам, поход поехали. Ну там один вроде есть. И то он как-то, блядь, солид, скорее всего. Сейчас либо захват заберем, либо проедем ну, По сути, все. пока будет ехать. Вот, готовься это люблю. Ну, в середине, там, да. Им выбора нет, именно к нам ехать. Да, смотрите, вот и... один есть в середине. Прям стремительно едет Газелька. Принимай его, сразу. Бревномет, походу, блядь. С пушкой. Да, да, да. Блять, я сделал в косяк. Блять, он мне колесо отбил. Вс, пойду. Ещ стрелять туда по мне. О, слева. Еще дроны есть. О, Ага, захватили все равно. Успели да. прям 1000 вот очков Так А чем можем рейд сделать такой, пэш, как? Повторим Сбоку объедем просто толпой, четвером У нас четверо сейчас Слева или справа? Откуда ты поедешь, оттуда поедем ну, Давайте попробуем Давай, попробуем Стой, мы толпой, давай соберемся поедем Блять, сука, застрял. Все, едем, едем, я догоню. Зарезался да, Лучше здесь. Там пушкарь что ли Я не опять могу. Вот сверху как раз. Вот отлично, поехали. М -м, а за нами дробаш едет. Ничего, да. ничего. Наверх не базу заезжаем прям. Да, я попытаюсь сверх него вынести. Или столкнуть. Лучше столкни. Они уже почти на два заходят одного перевернул, второй здесь. Ой, на мне он. Блин, черт возьми. Ой, на на, на это на базу надо заезжать. Быстрее. Ой, все. Блять, ебать. Я говорю, они захватили, мы когда заезжали уже полтора было. Капец. Нет. Вот бывает. Вот ну, здесь они быстро солидарируются просто, а так бы мы бы их раскатали бы. Да. Что на захвате также, да? Лево, право. Давайте справа попробуем. Не, здесь желательно по левой стороне, по-моему. По по а правой, нет, да. нет, нет, по правой, по правой. Молодец. И желательно по боку, чтобы нас не полили. Батю, как скак, прям от гонки. Жу -жу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут тоже не Поху поху. Едь к нам, забей на них хуй. В кучи пока едешь, убьет наверное. Так я ее включил. Смотри за там сразу будет. Mm -hmm, смотрю. Не сдох, да, он? базу берет. Чего? А тут либо мы, либо а ну, они. О, двое. двое. Трое. один с пушкой. Другое. Все, я поехал. Ты на захвате Так меня разносит. я супа. супа. Живи, живи, живи. Есть. Хорошо. Хорошо. Вот еще один. На мне. Хорошо. Ил забрал. Должны успеть. Скорее всего, они там толпы тоже. Да, все, есть. Как Давайте, ли, справа на захват. Давай. Прям по краешку. тут Никому то никаких не надо поделать. Рейды, провода какие-нибудь.. Пройти. Я, блядь, всю ночь ебался, ебался, и нихуя. Я, блять столько бензина слил. Пиздец. А тебе что надо сделать? Ну, мне надо провода выполнить. Получить все-таки. У меня надо тысячи, тысячи, тысячи. Наверное, будет. Надо будет тысяч. все технологии спрятать, не знаю ну так то плохо можно и с двумя поехать еще нет там провода там 4000 надо а аккумулятор 5 а блять точно мне не, не закинет тупоход откат делаю да откатитесь пока время есть почти половина уже здесь где-то да. враг сзади враг да да да уходов пока вообще да. Афф, когда? Да, успел, успел он. Еще дробаш. Да, он едет. Еще он едет. Еще дробаш. Еще один. Они прям волна за волной, блядь, идут и идут. Ну, они зря на дроны по одному улетают. Да. Вроде апокалипсис, а дроны летают. Тоже, да, вот, придумали. все. Это быстро было еще. и он приехал, братья. Так, сейчас скажу, чем меня там есть можно в любой рейд скататься нет получаться два рейда надо наки на легкий на средний без разницы вообще просто два рейда поехали погоди сейчас еще там что там за одного еще. что там в рейд едем так пулеметы да в принципе если только в рейдах лучше дронов не использовать почему я катал Ну, тогда тебе повезло наверное. не знаю я тоже на дроне катаю нормально в рейдах дрона. я только вот эту включаю че на рейды давайте похуй любое давай этот два любых рейда можно легких скататься да, и все ну давай там... тогда и посмотри легкие рейды какие нибудь кому что там какие задания надо может там надо убить каких нибудь этих бешеных или еще чего нибудь задание посмотрите у себя здесь ткм конвойство... а вот вышку самый быстрый рейд кстати который мы играли очень 28 минут до окончания осталось вот я нажал как будьте готовы стартанем так, а легкий. погоди погоди еще одну хуйню сделаю на легкий идем, да? Да, да, да. Ну, хорошо. А, у меня больше нет этого хуйни. Понятно. Ты вообще можешь, по сути, автокрафт сделать? Там внизу справа от Левиафона. Этот, шире этот, блядь. Гайка, короче, ты на нее нажимаешь, он тебе автоматом машину крафтит. И ты можешь сам ее поправить. И всех деталей, что у тебя есть, короче. Ладно, я сейчас отойду минуту на дверь. В туалет. Угу. Готов только нажми. Вот это самый быстрый гайк. из которых я знаю. Там просто сбивать можно чисто башню, можно сбить этими. Он готов не нажал, пока что -то. Если я сейчас да. нажму, меня потом кикнет просто и все. А, да, да там отчет, отчет, парень, начнется да, бездействие. Но ну, вы можете втроем скататься, если хотите. Я просто не знаю, насколько что ли. А, ну ладно так, подождите, Малехом. Пока чай заварите. Я бы за это время уже послал, честно говоря. Ладно, всем спасибо за просмотр. Сами видели, как мы играли. Все. Так что дроны на маленьких волах и желательно с командой нормально точно. Всё, спасибо за просмотр. А вот которого водителя в кабину.